Друзья, сейчас будет смертельно опасный трюк. Будем кормить уток с руки. Типа-типа-типа-типа-типа. Типа-типа. Видите, друзья, все-таки с меня хороший а, дрессировщик. Прям как братья Запашные. Я думаю, не хуже. И поэтому я заслужил вот такой вот жирный. Друзья, сегодня 1 января. Новогодний лайк, утки тише.